Привет, в этом видео мы посмотрим, как быстро и бесплатно накрутить подписчиков в Instagram и лайки. Так, и в этом сегодня нам помогает сервис fastlike.ru. Самое главное, на чем мы делаем акцент, это на то, что подписчики должны быть именно живыми, не ботами. Заходим на сайт, нажимаем войти, тут выбираем иконку. Инстаграм, авторизируемся. Сервис нам дает за регистрацию бонус 100 лайков. В общем, тут валюта ⁇ это лайки. А для того, чтобы нам накрутить подписчиков или лайки, нам нужно их заработать. Делается это очень легко и просто. Проходим во вклад заработать лайки. Необходимо привязать аккаунт. Нажимаем на иконку Инстаграм. Нажимаем «Авторизация», «Инстаграм» активирован, теперь вы можете выполнять задание. Итак, задание у нас «Лайки», за один лайк 4 валюту у нас. За задание «Подписаться» 12, 10, 9. То есть, ну, это самое оплачиваемое. Ну, за комментарии 4, 3, 2. Итак, больше всего дают за подписку. Но вы должны понимать, что у вас на подписку есть ограничения а вот на лайки ограничений нет. Ну, только не забывайте, друзья, что вас не заблокировали. Старайтесь, ну, в частности, делать хотя бы больше 100 лайков. Что касается подписки, то же самое. В час, ну, не больше даже не 100, а человек где-то 60. Поначалу это так, потому что ваш аккаунт новый. Если же ваш аккаунт уже существует, скажем, год там и более, и вы довольно-таки часто подписывались, то ваши границы лимиты всегда расширяются. И вы можете и лайкать, и подписываться чаще. Но нужно смотреть, это все индивидуально. Тут с этим очень тяжело сказать. Почему? Потому что у меня, например, много аккаунтов, я их тоже раскручиваю. И вот недавно совсем мне заблокировали один аккаунт. Хотя он был уже не новый и довольно-таки раскрученный, но его заблокировали. Поэтому будьте аккуратнее во времени, то есть не торопитесь. Лучше, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Спокойно все делайте, размерим, анализируйте. Но если, друзья, ваш аккаунт заблокировали, то на моем канале есть видеоролик, как разблокировать аккаунт в Инстаграме обязательно посмотрите его. Для того чтобы анализировать свой Инстаграм вам поможет сервис Icon Square. Заходим в него, регистрируемся через Instagram. Значит смотрите после того как активировали свой аккаунт в данном сервисе, тут вы сможете посмотреть полностью ну, свой профиль, кого вы лайкали допустим, а также есть тут вот классная вкладка Analytics. Там подробная аналитика о вашем аккаунте. Например, показывает там самую частую фотографию, которую у вас там лайкают. Или э, самую популярную фотографию. Или наоборот. Также очень интересно то, что можно посмотреть, например, э, в какое время лучше всего публиковать пост. То есть он выявляет активность, в какое время, в какой день у вас более активная аудитория. И в это время лучше всего публиковать пост. И вот мы сможем посмотреть это с помощью вот данной таблички. Вот тут время, тут дни. И тут вот чем больше пятно тем то есть лучше да. И вот он показывает с этой стороны в какие лучше всего дни и с этой стороны в какое лучше всего время. То есть для меня лучше всего публикация это 8 вечера и примерно где-то 2 часа дня. Также он показывает какие хэштеги были использованы и какие топовые хэштеги на сегодняшний день и выделяет какие из топовых хэштегов я использовал. Также смотрите, вот, например, хэштег, который я использовал, чаще всего он немножко делает его жирным. Ну вот, например, хэштег Москва, видите, я его часто использовал, поэтому он более жирный. Москва. Ссылка на данный сервис по аналитике и по накрутке будет в описании под этим видео. Так, давайте заработать баллы, посмотрим как это делается. Нажимаем на картинку, открывается окно. Смотрите, нужно подписаться. Если вы это окно закроете и не подпишетесь, то вам баллы никакие не начислятся. Мы нажимаем подписаться. Запрос отправлен. Теперь мы закрываем окно. Кстати, очень важно, когда вы подписываетесь, смотрите желательно, чтобы аккаунт был не закрыт, потому что если он закрытый, то ну, вам баллы сразу не начислятся, а ждать пока человек одобрит, ну не знаю, смысла нет. В общем, мы нажимаем подписаться, вот тут открытый аккаунт. Смотрим, что аккаунт живой, это то есть живой человек, да? Ну в принципе все аккаунты тут живые. Так, закрываем и видим, нам добавилось 12 баллов. То есть у нас теперь 112. По поводу того, как покупать, приобретать лайки и подписчиков. нажимайте просто «Добавить задание». выбирайте тут накрутить лайки, репосты, друзей, подписчиков, там, в общем, что вам нужно, да. Также смотрите, важный пункт вы выбираете между всеми пользователями, либо только проверенными. Я вам настоятельно рекомендую только проверить. Почему? Цена, конечно, дороже, тут 3, да, оптимально, а тут 15, но зато, ребят, это будут живые люди, вот, чем какие-то боты. Боты вам серая масса, это не нужна, это бесполезный хлам. Приобретайте только живых подписчиков. В общем, тут выбирайте количество, какое вам нужно, да, название и ссылку ставите. Ну и все, и потом нажимаете заказать. Вот такой вот классный сервис по накрутке живых подписчиков. И лайков от живых людей, именно живых ребят прошу заметить, а не ботов, как это во многих сервисах. Поэтому этот сервис выделяется среди других за счет того, что можно накрутить именно живых. Напоминаю с вами был Артур Роуз, на своем канале я рассказываю не только о раскрутке инстаграм, но и о бизнесе и о заработке и много полезных лайфхаков и обзоров сервисов и программ. Что же касается инстаграма, я эту тему широко раскрываю на своем канале, есть у меня куча видеороликов и лайфхаков по поводу этого. Обязательно заходи ко мне на канал, смотри другие уроки по раскрутке в инстаграм, подписывайся на мой канал, ставь лайки под этим видео, если оно тебе понравилось и поделись этим видео с друзьями в соцсетях и ютубе. До встречи в следующих выпусках, друзья, пока!